Приветик, девчонки! Ну что, мороженое захотели? Ой, пранк! то сегодня так жарко, что без мороженого ну просто никак! Ну тогда присаживайтесь, а я вам принесу сейчас ваши любимые! Ой, спасибо, куколка моя! Ну все, прохлаждайтесь и приятного вам аппетита! спор! Приветик, друзья! Смотрите, а наши девочки отдыхают! А вот эти две спорят! Давайте разрешим их спор! Я решила приобрести еще одну такую куколку и открыть ее вместе с куколкой Лол! А вы уже в свою очередь напишите, какая куколка вам нравится больше! Лол сюрприз или Adorables. Ну что ж, поехали! Посмотрим, кто нам здесь попадется! Вот наша молния! Смотрите, вот и наша подсказка! Здесь блестки и бомба! Хм. А ну-ка смотрим! Глиттерная бомба! Вот это да! Интересно, что это за глиттерная бомба такая? И первый наш сюрприз! Ого, смотрите, какая классная бутылочка. Она ярко-желтого цвета и с голубой крышечкой. Она вся-вся блестит. Какая красивенькая. Давайте смотреть второй сюрприз. Смотрите, какая красавица здесь нарисована. Очень яркая и красивая. Приветики. И второй сюрприз. Упс. Ой, какие тупельки яркие Яркие, желтые А подошва черная И следующий сюрприз вот это да! Я только-только на нее смотрела! Действительно, глиттерная бомба! Вы только посмотрите, какой наряд яркий! Здесь ярко-малиновая футболочка и двухцветная юбка. Желтая и голубенькая, и оранжевый поясок. Просто, ну я нереально красивый наряд! Давайте уже скорее смотреть на саму куколку. Один сюрпризик. Ой, здесь прям целых три сюрприза! И... Смотрите, здесь желтое ожерелье! Оно и очень подойдет! А еще какой аксессуар? Очки! Конечно же! Смотрите, какие не классные! Желтые стеклышки, малиновая оправа, и вот здесь вот такая цепочка голубенькая! Очень-очень классная! Давайте смотреть на саму куколку. Мне уже прям не терпится. Один, два, три, четыре, пять! Вау! О, ха, вот это да! Она не то слово, она просто эффектная! У нее оранжевые такие даже неоновые волосы. А челка глиттерная. Глиттерные голубенькие глаза, яркие губы. И смотрите, у нее колготки две разные, голубенькая и розовая. Ну просто, действительно, глиттерная бомба. Давайте ее оденем. Ну, одевайся. Все, обувь, Еще ожерелье. Вот это красотка. И ее гламурненькие яркие очки. Ну да, пусть теперь куколка Хэддораблс посоревнуется с этой яркой девочкой. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на эту красавицу Хэддораблс. И увидим, сравнится ли эта куколка с нашей Лол-сюрприз. Давайте открывать. Поехали дальше. Лист коллекционера. Смотрите, здесь с этой коллекции у меня есть только одна куколка. Пока что вот эта с леденцом. Она, кстати, тоже очень даже яркая. Посмотрим, кто же будет в этой упаковочке. И. И открываем наш вау да здесь не домик здесь какая-то кафешка смотрите как классно называется она кстати тоже Hair Doubles. смотрите здесь попсы как будто гамбургеры капкейки ой а здесь у нас какие-то джемы клубничный ананасовый и наверное апельсиновый коктейльчики а -а -а -а -а! и здесь уже кто-то за столиком кушает свой капкейк и пьет чашечку чая Интересно, кто же это? А с этой стороны у нас картинки куколок. Давайте будем открывать. Итак, первый сюрприз. И здесь, конечно же, расческа. У меня была точно такая же самая, с таким же цветочком, только розовенького цвета. Окей, поехали открывать второй сюрприз. Ой, здесь такой же телефончик, как у меня был в прошлый раз. И О, какие красивые, смотрите, это туфельки, очень красивые, кстати, они у нас тоже двухцветные, как и колготки Neon QT. Одна туфелька голубенькая, а вторая розовенькая и ярко-малиновые бантики, очень красивые. И третий сюрприз... Смотрите, какая кухонная принадлежность! Это венчик для того, чтобы сбывать крема и глазури для наших сладостей! И еще четвертый сюрприз! Какая яркая упаковочка! А, смотрите, это головной обор! Это же колпак повара! Только такой нежный и гламурненький, красивенький, яркий, как будто с бантиками! Но это на самом деле конфетка! Здесь форма лолипапс и обертка! та -дам! Какая красотка! Слушайте, это не сахарок. Давайте откроем, посмотрим. Ой, какая она красивая! Как же тебя достать отсюда, аккуратненько. Есть! Достали. Какое платье красивое! С бантиком ярко-розовым. Слушайте, это специальное платье повара. У нее красивые двухцветные волосы, яркие синие глаза, розовые бровки, малиновые губки. И давайте ее еще обуем. И ее головной убор. Какая она прикольная! Кстати, ее зовут Диди. Любимый цвет это розовая мята. А еще наша Диди славится своим изготовлением конфет. И еще ее девиз. Хорошие друзья это сладкие друзья. Очень хороший девиз. Мне он тоже нравится. Ты права моя куколка. Ведь хорошие друзья они самые сладкие. Слушайте действительно. Сегодня мне попались две очень красивые яркие нежные куколки. Я сама затрудняюсь выбрать. Я не знаю если вы сможете я. Если у вас получится выбрать, напишите в комментариях, какая куколка вам понравилась больше всего. Жду следующие ваши комментарии на вашу любимую куколку. И до новых встреч! чао ка -као!